Свободная белая птица над морем шумящим парит, небесная стихии царица. И девочка птица кричит: Возьми меня, пчайка, с собою в далекую даль унеси. Я так восхищаюсь тобою, возьми, все, что хочешь, проси. Смеется, и крыльями машет, Свободная белая птица кричит, Ты ведь тоже летаешь, ведь имя твое, Лариса. Какое красивое имя Лариса. И город Лариса, и чайка Лариса. Та чайка над морем, что смело кружит. Лариса свободой своей дорожит. Она реалистка, практична, умна. Прекрасная мать, подруга, жена. Лариса всегда альтруисткой была, как солнышко. Людям Лариса нужна. Лариса. В имени твою порывистость, решимость и полет. Любое дело спорится в руках, И ты не знаешь, что такое не везет. Твоей энергии хватило бы на троих. Ты чайка, и над миром ты паришь. Невзгоды пусть обходят всех родных. Для них ты чудо, сказку сотворишь. Лариса нежности полна, тепло, и ласку излучает, Добром взаимно отвечает, А для друзей всегда верна, Умеет за себя стоять И помощь ближнему окажет, В делах ответственность покажет, Способна многому внимать. Лариса пусть из года в год Ведет удача непременно И радость навестит мгновенно, Давая оптимизм хон.